Всем привет, в этом видео у нас распаковка небольшого датчика температуры и влажности Xiaomi MiaoMisie e Yening. В коробочке у нас инструкция на китайском языке, подставка, магнит, двухсторонний скотч и само устройство Устройство имеет E-Ink экран, и углы обзора великолепные На экране сверху у нас температура в градусах и не фаренгейта, снизу влажность в процентах между ними смайлик, обозначающий то, насколько комфортно находиться при текущей температуре и влажности. У вас на экране сейчас появился полный список смайликов с их обозначением. Также с сверху на экране может появиться значок о низком заряде батареи. Это хорошо, учитывая то, что E-Ink Display продолжает сохранять последнюю переданную на него информацию даже после отключения от питания. На левой экране несколько отверстий, за которыми находится датчик. Попробуем сравнить данные этого датчика с данными внешнего сенсора от метеостанции из другого видео. По влажности разницы нет, по температуре 0,2 градуса. С моей точки зрения это хороший результат. Задняя крышка на защелках. Под ним батарейка CR2032, кнопка для смены единицы измерения температуры и 4 болтика. Откручиваем их. Нас встречает плата. Слева сверху микроконтроллер. По центру контакты кнопки. Справа датчик температуры и влажности. На обратной стороне ничего нет. Посмотрел под микроскопом, датчик оказался SHT30. Пайка аккуратная, флюс нигде не размазан. Посмотрим, что с энергопотреблением. Простой амантиметр показывает ноль, то есть ток там даже не миноамперы, а микроамперы. Но когда устройство производит измерение и меняет данные на экране, ток подскакивает до одного миноампера. При использовании в домашних и неофисных условиях данные будут меняться относительно редко. Это поможет сохранить батарейку на днительный срок. Ну а теперь минус сразу извиняюсь за плохую картинку. Не знаю в чем причина, но у меня устройство иногда перезагружается само по себе. Происходит это достаточно редко раза за 3-4 в день. Но если устройство находится в вашем поле зрения, к примеру, на столе под монитором это отвлекает. Я не уверен, что это массовый брак. Если кто-то имеет такое же устройство, отпишитесь, если у вас подобная проблема. Также скорее не минус, а особенность. Устройство не имеет никаких проводных или беспроводных интерфейсов, то есть подключить к умному дому или чему-то подобному устройство не получится. Но еще одна особенность – отсутствие подсветки. Кому-то это может быть критично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все, спасибо за просмотр и удачных вам покупок.